Там осталось наше лето, сердце бережно хранит и не может позабыть Шум волны заката краски. Ты пришла ко мне из сказки, Из волшебных светлых грез, словно света легких звезд. Милая моя нежная. Ты как солнце, ты как песня.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 Года где-то на другом конце планеты, там живет моя мечта, та, что в сердце забрала, где ты бродишь мое счастье, сердце рвешь, мое на части, и не зная, что любя, умираю без тебя, милая моя нежная. Ты, как солнце.